Приветствую, друзья, с вами Тёма, и сегодня речь пойдет о том, в каком казино лучше играть. Окей, слушайте, неплохое начало. Играем мы на таком слоте, замечательном как кекс. Ссылочка на который находится в описании. Наш изначальный депозит составлял косарь. Ставочка наша была 90, конечно же, чтобы ничего не слить. Ставка обычно должна быть эквивалентна минимальному числу как в, то есть 10, чтобы вы могли понимать. Вот, поэтому именно 93 была И мы уже имеем Уже имеем два косаря Баланс успешно переваливает за эту сумму А это значит, что самое время Пока, кстати, не выпала бонуска Поднять, поднять ставку до, до 180 Думаю, пока что пойдет Нормально, нормально, друзья Окей Думаю, в скором времени мы должны и бонуску будем уже дождаться Угу Начинаем, начинаем мы немножко подсливать. Но это все время. Окей, дождались мы бонуску. Три печки. Три, четыре или пять, как вы можете здесь увидеть. Нам и нужно было. Х5 угу. неплохо. 900 поднимаем. Окей, еще Х7. Слушайте, я думаю, такая дебютная успешная бонуска определенно заслуживает вашего лайка. В принципе, неплохо. 2,700 поднимаем и просто наблюдаем, как же деньги красиво перетекают, переплывают к нам. Да, друзья. Ссылочка на этот, конкретно на этот данный слот для вас находится в описании. Не забывайте про это. Переходите, играйте. А еще лучше, если и друзья вы расскажете, где можно приличные деньги поднять. Причем весьма легко. Угу. Кстати, да, баланс-то 4 косаря у нас уже. А что это значит? Правильно, что мы опять, опять поднимаем ставку. Риско... Это очень часто рискованно, на самом деле. Сильно, сильно я ее поднял. Можем быстро все слить. Буквально в пару кликов. Но косарь, косарь поднимаем. Нам бы бонуску на самом деле, вот с такой уже ставкой, было бы прям идеально словить. Ну, пока более-менее нормально двигаемся. Терпимо. Терпимо. Угу. 750. Пойдет? Пойдет. Окей, еще 750 поднимаем. И баланс переваливает за 5 косарей. А это значит, что можно смело направляться к 10. То есть половину мы уже имеем. Осталось, соответственно, лишь столько же срубить. И я думаю, что у нас, друзья, нашими совместными усилиями все получится. С моей удачей и с вашей поддержкой в виде больших пальцев мы с вами все сделаем. Оу, а мы, слушаться знатно так подслили. Буквально половину нашей суммы. Надеюсь, это бонуска сейчас все вернет на круги своя. Х5 неплохо. А, так уже, кстати, по сути вернули. И начинаем выходить в плюс. Так, 4500 мы уже имеем. Просто чекайте. 4500? 4500. Вернули своем. И даже в плюс вышли. Бонская. Ай-ай-ай. Не хватило, не хватило немножечко. Ну ладно. Ну ладно, друзья. Бывает. Так что должно быть, что-то должно быть. 5000 мы еще получаем. Окей. И баланс успешно переваливает за 10 тысяч. Наблюдаем. Как же... это приятно наблюдать. Вот, друзья, в жизни есть три вещи, три, на которые можно залипать бесконечно. Это, как мы уже все знаем, первое, как течет вода, второе, как горит огонь и третье, как мы зарабатываем денежки. Еще шесть-семьсот нам прилетает и уже имеем шестнадцать тысяч. А вы еще спрашивали, в каком казино лучше играть? Ответ очевиден, друзья. Ответ настолько очевидный. Вот здесь. Поэтому я вам ссылочку, конечно же, и оставил. Чтобы не только лишь я мог зарабатывать. Но и вы, мои дорогие подписчики. Еще одна бонуску. Тем временем к нам залетает. Угу. Неплохо. Неплохо. Могло быть и лучше, но... Вот уже лучше. Так... 50 на 50. Ну ладно, нажмем на третью. Ай. Почему я на вторую не нажал? Ладно, ладно. Всех денег, как говорится, не заработаешь, но 4500 мы свои получаем. И еще, соответственно, еще одну бонуску получаем. Угу. Это слабая будет бонуска, к сожалению. Но за 20 тысяч наш баланс должен. Обязан перевалить. Уже перевалил. Да? Да, друзья. Окей. Вот нам выпал шанс срубить очень много. Угадав 50 на 50. Че долго далеко уходить, хотел сказать. Но все же стоило. Стоило пройти ко второму кусту. Но, к сожалению, баболья наша старенькая, не моя, поэтому решил ее особо не гонять. И, как вы видите, зря. Колобки должны что-то принести. 5000 нам приносят. Просто ради интереса глянем. Что к чему. Нет. Рискованно, очень рискованно, друзья. А я думаю... О, пока нам, кстати, еще одна бонуска не выпала. А полтора куска упала. Поднять, поднять ставку. Ставим 900. Вот, да, вот так. Уже можем себе это позволить. Мне имею 25 кусков. Главное, с такой ставкой все быстро не слить. И я надеюсь, что у нас придется все успешно. И благополучно. А чтобы так и произошло, не больнись и тык, небольшой палец И мы получим свои 30 кусков. Как сейчас получаем... Два восемьсот. Слушайте, неплохо. Очень даже неплохо. Я думаю, одна нормальная бонуска. И наши 30 кусков у нас в кармане. А напоминаю, что начинали мы всего-то с одного кассыря. И то даже чуть меньше там было. А вы еще спрашивали, в каком казино играть? В каком казино играть? Вот в этом, друзья. Вот в этом. Нормально, нормально. Неплохо. Давайте. Ай-яй-яй. Не скликнул. Немножко не туда нажал. Хотел сюда нажать и глянуть. Что у нас там было? И можем ли мы это удвоить? Вот сейчас. И посмотрим. Эх, как видите, немножко я не угадал. Совсем немного. Ну ладно, это не беда. Это не проблема. Это не проблема. Угу. Косарь 900. Ну-ка. Не, если мы тогда не угадали, то сейчас этот валетный мы явно не перебили бы. Ну ладно. Продолжаем, значит. И дожидаемся бонуски. Что ж, что же она нам принесет? Пока непонятно. Как x5 можем словить, так и x1. Ну, вы на нам x3, как вы можете наблюдать. Оу! Не ожидал я так рано. Что ж, в принципе, 25 кусков мы свои имеем. Даже не знаю, может на этом закончить или еще немножко поиграть. Залетит, не залетит. Нет, друзья, не хочет, не хочет нам больше залетать. Так что на этом я на сегодня, пожалуй, и закончу подведу итоги. Вы спрашивали, в каком казино лучше играть? Теперь, я думаю, ответ очевиден. В этом казино. И желательно на этом слоте. Ссылка на который находится внизу в описании специально для вас. А мы с вами сегодня подняли 25 тысяч. 25 кусков. Так или иначе у нас в кармане. Так что удачи вам, друзья. Удачи. Так же, как и мне.